Всем привет! В общем, шел какой-то там день самоизоляции. Уже от нечего делать полностью. Перебираю все железки, какие есть. В общем, по результатам нескольких лет работы моей осталась куча всяких обрезков алюминиевых. Начал разгребать. Вот это вот то, что я оставил, да. Ну, сколько тут, не знаю, алюминия, ну немного, да? Это то, что я реально решил оставить себе из всяких обрезков того, что у меня было. А вот это вот, вот это вот, я не знаю, сколько тут, наверное, килограмм 6-7 алюминия. Всякие обрезки какие-то, ну, в общем, тоже со старых машин осталось. Вот. Это все я не знаю. Решил увезти за город и переплавить. Может, конечно, что-то еще делал пищу там. Вот это, например. Но все равно. Если посмотреть, что у меня еще осталось. Осталось еще дофига. Вот это все, это какие-то старые рамы. Старая какая-то всякая лобуда. Куски машин старых. Все разбирать закрепишься. Я еще когда собирал всегда собираешь же, Чтоб крепче выложишь по итогу все, все соединения я проклеиваю О, все наклею, то есть на гайка контр гайка еще не стоим где-то гроверы стоят. Реально разбирать закрепишься еще то какой-то один кусок вот такой-то разбирал. Мне реально было проще, там болт М6, мне реально было проще. Свернуть ему голову, ту болту. Ну, просто как сломать крепеж и разобрать так. Потому что ну, настолько крепко вот это соединение получилось клей плюс. гайка, контргайка, что я его открутить не смог просто. Вот это все мне еще разбирать надо. Не знаю, сколько по времени у меня уйдет. Но придется, потому что место дофига занимает это все у меня алюминием был еще вот такой ящик забит целый. Тут вот все лежит, потому что я не могу за город отвезти, за ограничение. вот такой целый ящик у меня был забит тоже такими обрезками. Это все те в той коробке. Еще себе такой ковертик купил. Вот. Обещает вроде как 1200 ньютон-метров у него. Не Потестим, посмотрим, как оно будет. Непонятно только когда. Ну, кстати, мне с ним повезло. Он стоит так 12 тысяч 11. Что-то в этом... О, как лучше. Что-то где-то 11 или 12 тысяч он стоит. Тут под вот одну вторую. Дайный ударный пневмогий коверт. Я по скидке взял за 3000 его. Ну, там 3200 где-то. И сейчас его уже в продаже нет. В принципе, мне повезло в этом плане. Урвал. <связывая> Благодаря вирусу этому. Сейчас еще это слово сказал. Вирус. Нетель прилепит еще плашку под видео. Что, мол, будьте осторожны бла-бла-бла. Ну, кто такое? Это трубка тоже, кривая вся, Тоже, наверное, на дачу. Хочу попробовать это все. Ну, как? Так, вот тут она немного такая. Можно оставить. Вот не знаю, что получится переплавить у меня нет. Потому что больно грязно много алюминия там. Сейчас. У алюминия сверху оксидная пленка и как бы она плавится при температуре что-то порядка 2000 градусов. А сам алюминий плавится при 600. Вот эта вот вся пленка, она уходит на угар. Ну, то есть в шлак. Если мы плавим какую-то одну большую балланку, да, там или диск алюминиевый, старый, то оно все, как бы, ну, площадь поверхности маленькая, относительно удельная, да? И шлака мало. А тут вот таких тоненьких сечений и очень большая площадь, площадь поверхности получается. Процентов 20 вот этой коробки все уйдет в шлак. Не знаю, попробуем, но... Что-то мне кажется реально мало получится на выходе. Плюс еще они же многие грязные вот такие. Вот это, например, клеем смазанное уже это все сгорит или уйдет шлак. Кстати, по поводу клея, вот все вот это соединение я обычно клеем моментом мажу. Ну какой есть, тем и мажу, да. То есть они там разные, вот, гель, еще что-то. Я особо как бы ну, без предирок к этому относился. Вот. но по правде говоря Дерешь, даже если просто так приклеено нормально соединение, да, то есть там зашкурена поверхность, Склеена, стянута, еле отодрал, вот, помню, вот эту деталь, вот. так что клей он <с> может крепче, чем фиксатор резьбы держать, Еще вот, вот, Еще вот, такие дела. Еще к слову. про раму. вот, Эти вот, большие, вот, большие от последней машины моей, которая хотел электрической сделать. Но которая так и не шмогла. Ну, которая от большого напряжения работала, которая стрмная. Просто вот реально столько работы на эту раму ушло. И все зазря. То есть Сейчас под новую машину мне реально проще уже я когда-то стрим делал. Рассчитывал раму именно стальную То есть просто взять два швеллера стальных И сварить их перегородками Это быстрее и проще намного получается Чем делать так с алюминием Но алюминий легче Легче в плане веса, но Его чтобы варить нужно аргон То есть его по-другому не сваришь Электродами его не, варь, не сваришь никак И вот эти вот Каждая дырочка, каждый болтик Это столько времени уходит на это Просто реально как бы немного жалко разбирать, но я не знаю, на что эту раму еще может пустить. Честно. У меня была мысль, конечно, от такого движок типа, ну как от мотокосы, от чего-то такого. Ну как-то собрать такую маленькую машинку, да? Но опять же это не то, чтобы это было сильно дорого, но не знаю, посмотрим как пойдет Сначала хочу на дидели доделать Нашел еще такую интересную вещь <свот> Вот такая вот Рамка На саморезы собрана Вся стянута, перетянута Не хочешь фокус настраиваться ну, В общем это От самой самой первой машинки моей <свот> Которая на санках была сделана Вон они сами санки лежат да вот. вот эту раму я, пожалуй, не буду разбирать, на память оставлю. Вот так вот я делал успокоитель цепи. Вот это вот вся байда, вот из конструктора собрана. изоленту что-то там. Пластмасса какая-то примота. это все было успокоитель цепи. Потому что тогда. Там цепная передача была. Я понятия не имел, что успокотель цепи нужен. Я бы просто не знал, что он используется в цепях. Вот. когда до меня дошло, когда я прочитал, сразу сделал. Проблемы с цепью у меня ушли тогда. Ну, это такое. Но, эта рама еще, как, бы, если... как бы, она уже... Ну, если рулевую переделать нормально, ее можно куда-то там поставить, да. Но... И его может и можно не разбирать, но прям куча вот таких вот то что не разбиралось всякие какие-то огрызки, обрезки все это надо будет разбирать и тоже куда-то или плавить, или не знаю просто оставлять вот такие вот ну как бруски, не бруски и места нет, и грязь копится всякая стружка надо куда-то все девать Вставлять... Смысл не вижу. Проще реально переплавить на что-то пустить. Более такое. Более ценно Правильно дело, что переплавка это целое дело, которому научиться нужно. Но опять же, вот, например... Вроде казалось бы, длинные куски, да? Алюминиевые. Длинные отрезки. Но они по результатам вот активного использования. То есть я машину когда делал... Кусок стал в одной машине, я его переставил в другую машину. Они все вот такие вот, просто как, как детский конструктор все просверлены, пропилены. В общем, все вот такое вот.